Всем привет! Сейчас мы продемонстрируем на видео, как легко уставляются трековые светильники в ферон на провод. Первый вариант крепления с одним фиксатором, достаточно вставить и повернуть. Все, светильник готов. Следующий вариант фиксатора вот с такой с внешней частью, которую нужно отогнуть вниз, после чего так поворотом установить светильник. Все, также светильник готов. Следующий вариант с двумя фиксаторами, вот такими. Устанавливается, защелкивается и поворачивается. Готово. Еще один вариант с двумя фиксаторами. И последний вариант такого внешнего вида светильника с большим адаптером. Одно и второе.